Windows 11 позволяет не только поменять аватарку учетной записи пользователя, но и вернуть все в изначальное состояние. Ну, вдруг она вам не понравилась, надоела, и хотите сделать все, как было. Для этого переходим в меню «Пуск». Здесь «Имя учетной записи», открываем ее. Переходим «Изменить параметры ученой записи». В появившемся окне мы обращаем внимание на следующее. У нас есть блок настроек «Настройка фотографии». И нас интересует «Выберите файл». Нажимаем кнопку «Обзор файлов». Ждем, пока появится новое окошко. В открывшемся окне идем на системный диск. Скорее всего, это диск C. Далее идем в «Программ дата». Переходим на Microsoft. В самом низу ищем «Аватары по умолчанию». Или, может быть, у кого-то будет «Юзер avatars. Выбираем «Юзер PNG». Выбор картинки. Сейчас она все подзагрузит, и у нас будет прежняя картинка, которая и была. С вами был канал Секреты Ютубера. Не забываем подписываться на канал и ставить лайки.